девы приветствую вас сегодня мы рассмотрим интересный период когда венера будет двигаться по вашему пятому полю это поле связано с любовью с детьми с хобби с развлечениями и будет здесь находиться достаточно долгое время по своему ощущению по тематике вам эта Венера будет очень близка, поскольку вы относитесь к земной стихии и она будет идти по земному, практичному, логичному знаку зодиака Козерог. Это время не эмоциональной любви, это время, когда свою любовь, так же как и вы любите это делать, показывать делами, поступками. Так что тут у вас возможно зарождение чего-то очень нового, родного и серьезного. С благовременными перспективами. Ну сам по себе этот период будет разделен на три части. Венера здесь пробудет в этом знаке почти 4 месяца. И это связано с тем, что она периодически ну, будет становиться ретроградной. Сначала сегодня мы рассмотрим период до... 18 декабря, затем с 19 декабря по 29 января она будет ретроградной, затем она выйдет с ретроградного движения и уже до 5 марта будет снова прямой заканчивать свой ход, свое движение по Козерогу. Обязательно на каждый из этих периодов я сделаю отдельный прогноз. Ну а сейчас мы будем переходить непосредственно к самому прогнозу на ближайшие Три недели, 3 четыре недели, тут даже больше достаточно. Ну хорошо. С чего начинается этот период? С Новолуния. Новолуния состоится в знаке зодиака Скорпион 5 ноября. В Скорпионе Скорпион у вас связан с короткими поездками, с письмами, контактами ну можно сказать что в это время увеличится ваша контактность аж до 14 до 13 декабря будет очень много общения вы будете часто ездить часто передвигаться много общаться возможно многие из вас станут более такими даже конфликтными более пробивными очень острыми колками на язычок, поскольку здесь Меркурий, ваша планета, ваш управитель, который непосредственно связан с мышлением, с общением, будет находиться в соединении с Марсом. Марс ⁇ это агрессивность. Марс в Скорпионе очень силен, так что возможно, что агрессивность, энергичность будет иногда переполнять вас. И вам тяжело будет сдержаться и быть деликатными. Ну, имейте это в виду. Теперь с 5, с 5 ноября по 14 ноября у вас возрастет ваша творческая активность. Вы почувствуете мощный приток энергии. И чего вам захочется? Ну, захочется активности и общения. Возможно, вы будете открыты знакомством захочется с кем-то познакомиться с кем-то пообщаться Ну, для кого как для кого-то это работа для кого-то это новое знакомство в любви для кого-то это максимальное общение с детьми может быть приобщение детей к чему-то важному с вашей точки зрения для кого-то это активное занятие хобби увлечением которое будет доставлять вам большую радость с 12 по 18 здесь будет интересный период, когда Венера, не Венера, а Марс и Меркурий будут находиться в соединении и образуют оппозицию к Урану. Уран это планета неожиданности. Для вас Уран связан с девятым домом, с дальними поездками и путешествиями. Период достаточно травматичный. Постарайтесь переходить дорогу на зеленый свет внимательно следить за своим автомобилем и пока откажитесь от дальних путешествий до 18 числа, пока этот аспект не начнет распадаться. Ну так, для общего спокойствия, скажем так, несмотря на то, что Венера здесь будет поддерживаться очень хорошо аспектом любви, и здесь еще, возможно, какой-то выигрыш вы получите, может быть, неожиданное знакомство. Ну, я думаю, что он еще будет немножечко и позже работать. Ну, если в результате какой-то аварии вы познакомитесь с каким-то очень важным для вас человеком, ну, при этом выживете, это, наверное, хорошо. Ну, неизвестно, какие там могут быть последствия после этого конфликта. Что аспект очень напряженный. Я даже думаю, что здесь может быть, знаете, какое-то вот прям неожиданное знакомство. Но оно вот в чем-то есть опасность. Вот мне не хотелось бы рисковать. Но если получится, то лучше ничем не рискуйте. Лучше в это время тихонечко как-то заниматься своими привычными обыденными делами. Теперь, 19 числа произойдет... Затмение лунное, тоже в этом же скорпиончике. И это признак того, что, вероятно, вам нужно будет от чего-то освободиться, от каких-то своих старых связей. От, да, еще могут быть очень важные изменения в делах ваших близких, родственников. Возможно, это и двоюродные, возможно ну, братья-сестры, жены, тети-дяди, жены-тети, вернее, дядь и мужья, тёть, ну, в общем-то, соседи могут быть, какие-то, знаете, вот люди, с которыми вы имеете достаточно такое частое общение, но при этом оно не обязательно вынуждено. Вот там какие-то перемены могут произойти, поскольку вы войдете в коридор и уже к выходу что-то там будет по-новому как-то обозначено. Выход будет 4 декабря с коридора затмений. Я обязательно сделаю Отдельный прогноз на коридор затмений. Следите, пожалуйста, за анонсом. Будете смотреть, что конкретно будет ожидать каждого представителя знака Зодиака и последствия. То есть как лучше пережить, пройти этот коридор затмений. И на что конкретно он повлияет, на какие сферы жизни, к чему быть готовым. Теперь с 23 ноября по тридцатое будет аспект от Венеры к Нептуну. Нептун для вас связан с зоной партнерства. Это ваш седьмой дом. Ну, вот такой вот здесь шикарнейший аспект. Говорит о том, что возможны какие-то очень благоприятные содружества, связи, знакомства, объединения. Вот знаете, как тандем может быть. Очень приятный, очень благотворный, очень хороший период для того, чтобы вступать в брак. Ну, не конкретно в этот день нужно высматривать, для каждого это свои, но по, -по прекрасному ну, тригону Венера, Нептун, Марс, конечно же, это время обещают очень многое. Благоприятное. Теперь с 27 по 14 начнет потихонечку Венера идти на соединение с Плутоном в пятом доме. Это аспект миллионеров. но ну, я думаю, что в плане любви он может дать еще очень такие серьезные изменения, очень важные в плане чувств. Плутон, он всегда, знаете, когда проходит Плутон, то он меняет жизнь без остатка. Поэтому здесь в любовной части вас обязательно ждут какие-то перемены очень важные либо в жизни ваших детей либо в вашем творчестве в вашем хобби увлечений дальше также учитывайте еще очень важные изменения. 13 декабря Марс из зоны третьего дома перейдет в четвертый. То есть с 13 декабря ваша активность повысится в четвертом поле. Это дом, семья, недвижимость. Но имейте в виду, что любые какие-то серьезные материальные траты жила, особенно если они предусматривают ну, очень дорогие покупки, предусматривают только лишь до 18, ну лучше даже чуть раньше, до 16. Например, декабря а уже после вы ну, просто будете вариться уже в том соку, который уже есть, который будет на тот момент, на тот период. До тех пор, пока Венера не станет прямой. Отдельный прогноз я буду тоже по этой теме готовить. Ну что ж, по астрологической консультации мы, мы сегодня закончили. Сейчас переходим к следующей части нашего прогноза. Итак, девы, давайте же посмотрим, как вас будет воспринимать окружающим. По четверочке Пентакли, знаете, это человек такой скряга, то есть как будто бы вы будете немножко скупыми на чувства, на эмоции, ну, деньги, наверное, в том числе. Знаете, будете также уходить от какого-то выбора, будете обходить ситуации, где нужно будет выбирать. Вы будете стараться придерживаться тех принципов и ну, к которым вы привыкли, к которым вы следуете. То есть для вас будет важно только ваше собственное мнение. Но ну, это, собственно, и неплохо. По денежкам, колесо фортоны, перемены. Перемены какие, я уточнила, по башне. По башне, как правило, это неожиданные траты. Это деньги, которые трудно контролировать. Ну, давайте я уточню. То есть, это что-то внезапное. Происходит внезапное, но судя по тому, что здесь у меня выпадает, это здесь возможны вынужденные расходы, внезапные вынужденные расходы, которые вас, собственно, не особо порадуют. Наоборот, даже что-то вас расстроит. Хотя в итоге вы как-то ну вырулите, почувствуете себя на коне, вы будете удовлетворены и еще и будете продолжать ну, качать свои права. Так, могут быть еще расходы на недвижимость, сфера с недвижимостью связана. По работе, по здоровью. Ну, в общем-то, все достаточно неплохо. Если приболели, то будет выздоровление. Потихонечку все идет. Вот здесь перемены. Обязательно ожидают. Если связано с работает, то здесь тоже ситуация улучшается, исправляется, появляются новые источники. Видите, вы уже смотрите вперед, вдаль уже третий жезм появился, есть на что опереться, то есть вам уже становится чуть более комфортнее, более спокойнее. А для тех, кто ищет работу, то да, здесь есть вероятность найти что-то новенькое. Если говорить о ваших главных целях, ваших главных планах, то здесь рыцарь Пентакли, он оказывает на то, что ваши планы дальновидные они имеют прицел на будущее на дальнее будущее все не очень быстро будет осуществляться но тем не менее оно будет постепенно но двигаться в нужном для вас направлении еще здесь есть указание на то что вот то чем вы сейчас занимаетесь это для вас ну наверное наилучшее что может быть Наилучший источник доходов, например, вообще наиболее выгодный источник, благоприятный. Ну, если вы знаете, полностью все совместить, все плюсы и минусы. Теперь по ситуации в доме в семье. Здесь строчка Пентакли, то здесь есть общие договоренности, здесь есть возможность как-то найти компромисс, прийти к какому-то компромиссу. Здесь есть предложение, общение, есть какие-то небольшие приятные встречи, мероприятия. В общем-то ситуация дома достаточно спокойная. По любви новые знакомства, возможны поездки. Видите, рыцарь мчится на коне, ну, может быть, на машине едет. Есть указание на то, что будет здесь повышенная активность. Для девочек это мужчина. Для мужчин это, возможно, вы тут будете активничать. Но ну, новые знакомства, встречи, общения, контакты здесь есть 100%. Я даже, наверное, ну как-то более подробнее смотреть пока не буду, поскольку здесь, знаете, все связано с дорогами и с движением. Ну вот так, чтобы это перешло на какой-то другой новый уровень, пока нет. Пока здесь все движется, все движется и скачет. Теперь... По поводу дальних поездок путешествий здесь произойдут перемены для кого-то это может быть иммиграция смена места проживания вообще смена места местности какой-либо, например, по работе может быть у кого-то по работе произойдут перемены, наконец-то. Ну, если, например, все стояло, начнет работать, если не работало, то наоборот может быть застой. Указание на то, что вы будете заниматься тем, что вам нравится, вы будете получать от этого удовольствие. Если работа удовольствие, если отдых, то может быть на отдыхе еще будете немножко подрабатывать, ну будете делать что-то, что вам нравится. Если вы получаете какое-то высшее образование тоже, оно вам нравится. Вас здесь ждут перемены. Но перемены будут в лучшую сторону. Теперь по основным сферам. Здесь у меня двоечка кубков. Это говорит о том, что есть шанс встретить человека или объединиться с человеком, которого вы считаете ну, своей половинкой, как сейчас многие говорят. Объединиться с ним при определенном усилии. Очень много радости, счастья будет от взаимодействия с этим человеком. Вообще вам сейчас лучше находиться в паре, не од одному. И также есть указание на то, что вам очень важно уйти от чего-то прошлого, что вас тянет по дьяволу. Вам это не нужно. У вас еще у кого-то сохранились какие-то ожидания или сожаления, связанные с этим. Оставьте. Это не ваше. Ваше вот оно. Любовь, счастье, гармонии, взаимопонимание. Есть еще указание, что человек может не обязательно, но здесь есть намек на знак Зодиака Лев. Ну, либо он может себя вести, знаете, так как львы ведут таким благородным, щедрым быть, очень интересным, открытым, дарочки дарить приятные. В общем, это такое для вас прогноз Девы. Пожалуйста, поддерживайте мой канал лайками, комментариями, расп... делитесь этим видео. И до встречи в следующих прогнозах.